Привет, ты на канале Science TV. В этом видео я расскажу и покажу тебе, кто сильнее, лев или же тигр. А перед началом просмотра я хочу выразить огромное всем вам спасибо за вашу активную поддержку. Для меня это очень важно, но если вы еще не подписаны на мой канал, то если вы подпишитесь, я буду очень рад. А теперь готовы узнать, кто сильнее, лев или же тигр. Приятного вам просмотра. Ответить на этот вопрос не так просто, как кажется на первый взгляд. Очевидно, что по величине и силе у льва есть определенные преимущества. Но тигр нападает на свою жертву более яростно. Конечно, в фольклоре и литературе разных народов известно множество историй об этих животных. Поскольку сказочные животные всегда наделялись чертами людей, льва называли царем зверей. В течение длительного времени люди верили, что лев охотится и убивает, а гиены существуют за счет останков трупов, недоеденных левами. Точно так же, как, например, стервятники. Однако исследования и киносъемки опровергли эту гипотезу. Оказалось, что гиены охотятся стаями, как и волки. Если же лев оказался поблизости, то он преследует гиен и съедает их добычу. Если, конечно, гиены не сумели защитить свою добычу, как и другие хищники, лев охотится только тогда, когда он испытывает голод. Если он возглавляет стаю, то сам не охотится, потому что еду для всей стаи добывают львицы. Львы обитают в саванне и охотятся в основном на открытых местах, поэтому они чаще загоняют добычу, чем нападают на нее из осады. Тигры охотятся совершенно по-другому. В отличие от льва, он живет в лесах и предпочитает охотиться из осады. Львы и тигры обитают в разных частях планеты и не могут встретиться на одной и той же территории. Все хищники имеют четко обозначенную территорию своего проживания. Только когда добычи становится слишком мало, их охотничьи тропы могут пересечься, и тогда неизбежны стычки. Территория и, соответственно, добыча остается за тем, кто сохранил больше сил и ловкости, несмотря на голод. Таков важнейший закон выживания – управляющие жизнью животного мира. А на этом данное видео подошло к концу. Если оно было тебе полезным и интересным, то обязательно ставь лайк и подписывайся на мой канал, если ты еще не подписан. Теперь видео здесь выходит очень часто. И для того, чтобы их не пропустить, после подписки обязательно включите колокольчик. Ну и спасибо вам за вашу поддержку и просмотр. Желаю вам всего самого наилучшего. Увидимся в следующем видео.